Часто у родителей бывают вопросы, можно ли посещать бассейн детям с аллергией, учитывая то, что достаточно часто у детей появляются симптомы аллергического заболевания при контакте с хлорированной водой, которая обязательно обеззараживается. Нужно сказать, что по новые технологии обеззараживания воды в бассейне Олимпийский проводится с помощью озонирования. Поэтому такой метод профилактики он абсолютно безопасен для детей с аллергопатологией и в общем-то дети как с бронхиальной астмой, так и с аллергическими заболеваниями верхних дыхательных путей могут посещать этот бассейн не боясь того что у них могут развиться или обостриться симптомы аллергической заболевания если говорить о детях с таким аллергическим заболеванием, как атопический дерматит то они тоже могут посещать бассейн однако посещение такого бассейна им рекомендовано в период ремиссии в период обострения кожного заболевания детям все-таки не рекомендуется проводить водные процедуры и посещать бассейн Слушайте, влияет, конечно, на кожу. У меня раздражение от